Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем учить цвета с воздушными шариками. Мы учим цвета с воздушными шариками. Ура! Ура! Сегодня мы изучаем цвета с воздушными шариками. Да, Кай? Да! Ура! Ура! Как собирает шарики и иди по одному ко мне. Давай! Как ко мне. Какой цвет? Си. Давай. Ой, мне? Ой. Я должен приезжать себе? Зеленый. Зеленый? Да. Ой, это все. А это какой цвет? Дуй на него! И он летит. Давай, доставай! Что доставай? Давай, далкай его! Ой, какой Зелёный. Давай его! Мне его! Это мне? Эй, я не вижу всех. Давай, шарик на А это какой цвет? Это а мне. Давай, давай. Э, не думал. Сегодня мы будем учить цвета с воздушными шариками. С воздушными шариками. Катя будет собирать воздушные шарики и приносить их мне. Синий. Вот это синий. Давай дальше. Какие еще у нас есть шарики? Давай, давай, давай. Ищи быстрее. Красный цвет. Знаешь, да, они не могут зеленый. Бери их шарик. Так, так, надо его поискать. Это зеленый. Какие еще у нас есть шарики? Какой это цвет? Зеленый. Зеленый? Еще один у нас шарики есть. Какой цвет это шарика? Розовый! И... Какой это цвет? Штый! Давай мне его шарика! Давай. Ищи, еще шарики, ищи. Какие еще шарики у нас остались? Голубой! Тоже Это. Давай мне его. Какие еще шарики? Ищи, где еще шарики у нас? Какой это шарик? Фиолетовый? Ой. Это фиолетовый шарик. Давай, какие еще у нас есть шарики? Какой это цвет? Розовый! Еще шарик какие есть, на насгарки Снова розовый! И у нас два розовых шарика! Катя, дни сюда ко мне! У нас четыре! мы выучили 10 цветов с воздушными шариками! Да, да, да, доченька, ты где? А, конечно, давай играть, давай играть а, Сейчас, смотри а, О, сейчас мы найдем кролика волшебного и будем с ним играть О, Кать, смотри, это волшебный кролик Кать, смотри, какой кролик это волшебный пасхальный кролик Как тебя зовут, кролик? Меня зовут Гончик Я волшебный кролик О, какой у нас кролик Это волшебный кролик Его зовут Гончик, он мне сказал А давайте играть в волшебные пасхальные яички Я их весь разбросал это мои яички, я их сейчас возьму. Ой! Откуда ты кладочку да, упали? <свист> Что я делал? Что я делал? Я избросала яички, вози тебе. Что же будет? Что же будет? <свист> <свист> <свист> яички, кролик разбросал. Надо их собрать теперь. Давай, какие цвета эти? Оранжевый, оранжевый, оранжевый, оранжевый, оранжевый, оранжевый, оранжевый. Кать, какой это цвет? Оранжевый. Так какие у нас еще? Яички, кролик. Ты помогаешь ей собирать? Да, помогаю собирать. Я раскидал, я ей полагаю. Зеленый. Какие еще? Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, зеленый, розовый, розовый, розовый, розовый. Катя, смотри, а там на тумбочке остались еще. Розовый. Мы их еще забрали. Давай, каковой цвет? Там внизу у нас еще остались? Да. Давай. Оружай. Оружай. Собирай, собирай. Вончик, ты помогаешь Кате собирать? Кать. Какие у нас еще остались там цвета? Зеленый. Зеленый еще есть. Что это за яйца? Называй их цвета. Это желтый с зеленым, оранжевым. А, а, там еще, смотри, осталось какое? Розовое, что ли? Да, розовое. Это розовое яйцо пасхальное. Мы их собираем и кладем в нашу корзиночку хрустальную. А там еще у нас зеленое осталось, да? Ага, давай. Вы нашли все мои яички, теперь я вам подарю леденец. Кать, ты хочешь леденец? Да. Так. У -у -у. Спасибо, зайчик. Спасибо, зайчик. Все, Кать, поглади зайчика и мы отпустим его. Мы оставляем его у себя. Всем привет! привет! Сегодня мы будем учиться считать от одного до 5 и до 10. Сколько надо еще пасить, тебя. Пять! И на другое тоже пять И мы будем учиться считать до пяти и до десяти Вместе с воздушными шариками да. Катя, набери шарики по одному и оси да. два шарика, два! Хорошо. Ловлю. Еще. Пять. Давай, шестой шарик. Шестой. Шесть. Это седьмой шарик. Говорю а седьмой. Седьмой. Кидай его. Где восьмой шарик? Иди ко мне. Это восемь шариков, восемь, восемь шариков, давай девятый. Это девять шарика, 10 шариков. где десятый шарик, где десятый? 10 шариков. Мы собрали все 10 шариков. Сколько, сколько шариков собрали? 10. 10 шариков. Мы учились считать до 5 и до 10. 10 шариков. 10 воздушных, красивых шариков.